Гейм. разработка 2D, 3D игр и приложений Всем привет! В прошлом уроке мы создали функцию Spoon Waves, которая генерирует один астероид. В этом видео мы создадим волны астероидов, а это значит, что астероиды будут появляться группами через равные промежутки времени. Начнем работу с редактирования скрипта GameController. Написанный нами код отлично справляется со своей задачей создавая один астероид. Для создания нескольких астероидов мы могли бы несколько раз продублировать код, но вряд ли это будет хорошим тоном программирования. Хорошим решением данной задачи является использование цикла. Давайте объявим публичную переменную hazardCount public int hazardCount с помощью этой переменной мы будем создавать определенное количество астероидов в одной волне. Напишем цикл for. Инициализируем переменную i присваивая ей значение 0. Затем идет условие. Пока i меньше hazard Count цикл будет выполняться увеличивая переменную i на единицу. Сохраните скрипт и откройте Unity. Укажите свойство HazardCount объекта Контроллер значение 10 и запустите игру для тестирования. Астероиды создаются, но перемещаются они одновременно все сразу, что не совсем хорошо. Нам бы хотелось, чтобы они появлялись один за другим со случайной задержкой. Объявим публичную переменную SpoonWeight. Она будет содержать значение задержки в секундах public float spoonWait. Эти задержки логичнее всего создавать в конце цикла, после функции instantiate. Для создания паузы в цикле, не останавливая все игры, мы будем использовать класс WaitForSeconds. Давайте напишем WaitForSeconds в скобках укажем нашу переменную spoonWait. Но в таком виде этот код работать не будет. Для того, чтобы наша функция SpoonWaves смогла создавать паузы не останавливая весь игровой процесс, мы должны сделать ее карутиной или еще ее называются программой. У карутин тип возвращаемого значения отличается от обычных функций, они возвращают не значение, а код выполнения. Тип возвращаемого значения – интерфейс IEnumerator. Давайте заменим Word на IEnumerator. Синтаксис вызова паузы будет следующий. ilt return new wait for second в скобочках spoon wait. Каждый раз, когда выполнение кода доходит до выражения ilt return, осуществляется выход из функции, и программа продолжает свою работу. А когда подходит время, программа возвращается к следующей строке после ilt return. Обратите внимание, мы не можем просто так вызывать функцию SpawnWave. Необходимо использовать метод StartCoroutine, в скобках указав вызываемую функцию. Давайте внесем изменения. StartCoroutine в скобочках spawn_waves. После запуска игры астероиды сразу начнут генерироваться, не дав игроку подготовиться к игровому процессу. Давайте создадим некоторую паузу перед тем как начнется волна астероидов. Для этого добавим еще одну публичную переменную start_wait public float startWeight. Ее значение мы установим позже в инспекторе. Теперь скопируем строку ultraTurnViewY4Second startWeight и ставим ее перед началом цикла заменив переменную spoonWeight на start_wait. Сохраним скрипт и вернемся в Unity. Выберем объект Game GameController. Для переменной Spoon Weight установим значение 1 секунду, то есть один астероид будет появляться каждую секунду. Для переменной StartWeight установим значение 1,5 секунды. Результатом наших трудов будет пауза в 1,5 секунды в начале игры. И одна волна из десяти астероидов. Давайте сделаем потоку волн, чтобы одна волна через определенный промежуток времени сменялась с другой до тех пор, пока игра не закончится или не будет уничтожен корабль. Сделать это несложно. Нам нужно заключить цикл for в другой цикл, например while. Напишем код цикла while в скобочках true и фигурные скобки. Пока значение в скобках равно истине, true, цикл будет выполняться. На данный момент это бесконечный цикл. В следующих уроках мы поговорим, как выйти из этого цикла. Все хорошо, но между волнами нет паузы. Какой-то передышки. Давайте ее сделаем. Для начала объявим публичную переменную waves weight. Public float wave weight. И в конце цикла сделаем паузу, используя класс WaveForSeconds Seconds с переменной WaveWait. Вставим код IltReturnNewWave 4Second в скобочках WaveWait. Сохраним скрипт и вернемся в Unity. На компоненте GameController появилось еще одно свойство WaveWait. Установим для него значение 10 секунд. Сохраним сцену и запустим игру. Как вы видите, после первой волны астероидов появилась пауза в 10 секунд, дав нам небольшую передышку перед появлением следующей волны. Появилась следующая волна, теперь это уже начинает быть похоже на настоящий игровой процесс. Если вы внимательно посмотрите, то заметите, что астероиды появляются с одинаковым интервалом времени, при этом между ними одинаковое расстояние, что выглядит как-то неестественно, даже для игры. Давайте немного расшевелим игровой процесс. Во-первых, увеличим скорость префаба до минус 4, а количество астероидов до 20. Во-вторых, сделаем диапазон, из которого будет случайно выбираться значение, которое послужит паузой перед созданием следующего астероида. Если вы помните, за это отвечает переменная SpoonWeight. Установим ее в значение в 3. Отредактируем теперь скрипт. Мы задействуем класс Random и метод Range. Сделаем это следующим образом. Изменим строку паузы в цикле for. Минимальным значением будет 0,5 секунды а максимальным, то, которое мы укажем в инспекторе. Сохраним скрипт и посмотрим, с какой частотой спаунятся астероиды. Вот теперь это похоже на то, что хотелось в итоге получить. На этом я буду заканчивать данный урок, а в следующем уроке мы рассмотрим использование звуковых эффектов в игре.